Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы будем посещать зоопарк мапперов. с некоторыми представителями и узнаем о них побольше. Маппер мертвый. Обычно представители этого вида мапперов очень долго выпускают свой видео, но обычно они получаются очень годным. На этом описание этого вида заканчивается, и перейдем к более интересным. Телефонный пакованный аниматор. Этот вид часто, встерчаем, обычно такие аниматоры делают параш, но есть и исключения. Еще мы можем заметить, что именно этот вид еще и устраивает срачи. В данном случае ему помогли сородичи. Еще эти моперы любят воровать чужие видео. Мопер видофильмованные. Такие моперы не делают по миллион серий в три дня. Такие моперы делают все сразу, поэтому их так любят. Этот маппер обожаем, но есть мапперы, которые делают овер 5942 выпусков и соединяют их вместе. Иногда выходит конкретный высер Вегемота, как у нашего монтажера и сценариста. Еще у таких мапперов много подписчиков. Иногда такие мапперы используют часто не канон, но сюжеты выходят отмены. <звы> Мапперы-аниматоры. Этот вид почти как телефонный, только их немного меньше и годных, еще меньше этот вид очень популярен в русском сегменте моппинга. Эти моперы миролюбивы никогда не объявляют войны, эти моперы любят контактировать между собой, что нарушает генофонд. Часть пекошных моперов полно или давно ибо не знают. Когда же программу скачать и делают анимацию в пейнте в 24 секунд? На этом наша передача заканчивается. И помните, нужно любить животных, матеров.